Здравствуйте, коллеги, с вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на очередном выпуске проекта Трейдеры. Сегодня у нас среда, поэтому мы поговорим о том, что происходит на текущий момент на рынках, то восстановление, которое мы видели по фондовому рынку и стоит ли прямо сейчас заходить уже непосредственно в покупки как по фондовому рынку, так и по отдельным акциям. Ну и, собственно, перед началом, как всегда, напоминаю, что если вам нравится это видео, не забывайте ставить лайк, не забывайте подписываться на канал, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Итак, начнем мы с того движения, которое мы видели последние несколько дней. Фактически пытаемся отыграть по фондовому рынку то падение, которое было на прошлой неделе. И, собственно, к этому есть ряд предпосылок, которые мы можем с вами учитывать. Ну, Во-первых, в понедельник было заявление о том, что Федеральная резервная система начнет выкуп корпоративных бандов на порядка 750 миллиардов долларов, что безусловно является продолжением монетарной политики ну, некоторым раз... видным КУИ, да, то есть деньги накачиваются в экономику различными способами, ну, тут, в том числе и этим безусловно. Это было также дополнительным позитивом. И также дополнительную информацию, которую мы с вами можем обсудить, то, что было опубликовано сегодня на CNBC это также позитивные позитивные данные которые мы видели во вторник которые идут в в продажах в ритейл сейлс То здесь мы видим рост на 17% Безусловно, был период, когда люди просто ничего не покупали Ну и фактически это является одним из главных индикаторов На текущий момент возврата к экономике Тем более, что в США достаточно большую долю ВВП Занимает как раз продажу внутри непосредственно страны здесь мы видели в этом отношении рекорд Также по разным заявлениям и Трамп да, происходит э, позитивная, да, то есть накачка позитивными э, данными именно э, экономики. Ну и собственно это э, участники это видят, ну и собственно пытаются также э, данную ситуацию отыгрывать. То есть если опять же мы посмотрим на график э, по S&P 500, то есть фактически вот то движение, которое мы видели на прошлой неделе нисходящее, сейчас мы его э, практически отыгрываем. Но пока э, э, лично мне несколько страшно входить на сечекущий покупки, но ну пока не было хороших уровней, именно хороших ситуаций для входа по индексам, поэтому здесь я тоже пока остаюсь наблюдателем. Ну и также здесь важно отметить то, что на этой неделе идет выступление Паула. Идет оно два дня, ну и собственно Здесь тоже будет Многое зависеть от того, как Воспримут его риторику и Собственно, как рынок на это будет реагировать Но, тем не менее, есть еще Один фактор, который может добавить то, Что называется, свою ложку, ложку Дегтя, это ситуация С распространением коронавируса Собственно, уже в США Также ряд стран, ряд штатов Прошу прощения, заявил о новых случаях, да, то есть это мы видим Информацию на сайте Рейтерс, такие как Аризона, Флорида, Оклахома, Орегон, Техас, все они заявили о уже новых рекордных случаях заражения коронавируса. И, собственно, сейчас вот эта ситуация, ну то есть, она уже менее, чуть хуже, воспринимается чуть лучше, чем, например, там, два месяца назад, потому что, опять же, что добавляет еще позитива на рынок, это положительные испытания, ну, то есть все больше и больше веро вероятности создания вакцин, то есть, безусловно, это дает определенный позитив. Также в Великобритании были... Например, найден препарат, который уже используется, да, который уже готов к использованию и который позволяет улучшить результаты тех людей, кто находится на искусственной вентиляции легких. То есть вполне вероятно, что это тоже дает определенный позитив на рынках. Но тем не менее, пока в США вот этот пик активности, он опять появляется. Если мы посмотрим на глобальную карту распространения как раз коронавируса, сейчас уже 8 миллионов 175 тысяч зараженных по дневным случаям мы видим новый новый пик да то есть то что мы видели вчера собственно 139 тысяч случаев заражения и собственно это новое рекордное значение да, то есть по всем данным, которые мы видим если мы возьмем также отдельно а, и посмотрим на а, США то здесь а, есть, опять же ну, мы не дошли пока до рекордных значений безусловно, но тем не менее пока а, мы достаточно близко к максимуму который по крайней мере идут в июле то есть вчера было здесь зафиксировано порядка 23 тысяч случаев, безусловно, вот данная ситуация она пока вызывает опасения но все лучше и лучше она воспринимается рисками рынками так как ищется вакцина да то есть и уже вероятность того что справиться второй раз будет гораздо проще это безусловно добавляет позитива на рынке Но, кстати более подробно вот эту ситуацию мы вчера обсудили с Фуадом Расуловым на подкасте два трейдера ссылку оставлю также в описании к этому видео ну а теперь давайте посмотрим что сейчас происходит на рынках и собственно что мы можем ожидать да, на то есть, как я и говорил, я планирую для себя э, искать уже непосредственно сделки по тренду, да, но коррекция, она была, наверное, не такой большой, но тем не менее, то есть тут мы не можем судить, большая коррекция, небольшая. Коррекция была, и, собственно, это дает какое-то представление о том, что происходит на рынках на текущий момент. Если мы возьмем евро-доллар, то фактически после того ну, двухдневного снижения вчера мы закрепились выше максимальных значений, которые были сформированы в понедельник и в пятницу, и ушли в коррекцию, но не ушли ниже минимальных значений, которые были сформированы в пятницу. Собственно, вот достаточно неплохие как раз были уровни входа вот здесь, но здесь я не ставил для себя отложенных ордеров, так как мне показалось, что вот данная коррекция может уйти еще ниже, и, собственно, здесь пока в сделку я не входил. Но, тем не менее, пока здесь настрой остается на повышение, то есть вот тут будет очень многое зависеть от того, сможет ли цена сегодня переписать вот данный минимум, и если она перепишет, то, собственно, еще одну волну снижения здесь мы можем ожидать. Похожая картина по британской валюте. Здесь нащупали поддержку в области 1.25, от которой сейчас пытаемся отбиваться. Собственно, вчера также был обновлен локальный максимум за эту неделю сегодня уже обновили минимум и вот это тоже вызывает некоторые опасения того что а, вдруг будет еще один прокол вниз то есть уход ниже минимальных значений которые как раз были в понедельник зафиксированы поэтому здесь тоже пока Здесь остаюсь вне рынка Но опять же здесь не самая оптимальная точка для входа на текущий момент Ну и собственно коррекция была всего лишь получается два дня То есть все-таки когда коррекция более затяжная То есть для меня это ну, в среднем то 4-5 дней, да, 4-5 торговых сессий То тогда более комфортно уже можно заходить Ну и в принципе тогда это дает больше понимания Что рынок готов двигаться в этом направлении Хотя безусловно какой-то определенный позитив То есть если рынок растет именно на факте каких-то новостей, то здесь движение может быть и без этого. По паре американский доллар, канадский доллар здесь мы переходим в фазу также нисходящего движения. Собственно, вчера... А вчера мы торговались ниже минимума в понедельник, в понедельник был локальный максимум. То есть, опять же, вот здесь была тоже достаточно неплохая точка для входа, ну, по крайней мере, комфортно, то есть очень близко к локальному максимуму. То есть, конечно, заходить сейчас здесь ситуация выглядит довольно-таки рискованной, поэтому здесь я просто продолжу наблюдать и смотреть, как дальше ситуация будет развиваться и по этой паре. По паре американский доллар, японская иена, здесь я остаюсь в покупках, здесь пока ничего не поменялось, то есть, здесь для меня Область поддержки была в области 106.64, и в принципе я уже говорил о том, что пара американский доллар и японская иена идет, ходит несколько вразрез с другими, да? То есть, по которым у меня проводится, как правило, большинство сделок. То есть, Здесь больше пара торгуется ну, в таком боковике, и, фактически здесь я покупал у нижней границы уже с целями движения как раз на 109.58, и здесь пока этот сценарий он остается. Вчера мы видели небольшое обновление локального максимума, сегодня торгуемся, сейчас пока ниже, достаточно близко к минимуму вчерашней торговой сессии. Здесь я, соответственно, ожидаю уход выше области 107.63. Соответственно, это будет подтверждением как раз вот данного сценария. Если мы сможем закрепиться ниже 107.20, это как раз минимум вчерашней торговой сессии, пока этого не произошло, то, скорее всего, сделку здесь я закрою руками, чтобы, опять же, не брать на себя дополнительные риски, так как, в принципе, уже ряд убыточных позиций на прошлой неделе у меня был, и мне нужно уделять пристальное внимание как раз в вот этой работе а, с рисками да, даже чуть больше, чем обычно, но тем не менее пока здесь остаюсь в покупках и фактически, если сценарий будет сохраняться, то буду держать их до цели движения 109.68. Австралиец, новозеландец, обе валютные пары здесь также пытаются восстановиться, собственно, вчера мы тоже видели обновление локальных максимумов, то есть торговлю выше максимальных значений пятницы, выше максимальных значений а, понедельника. И Собственно, это тоже ситуация, то есть вот такое движение тоже нас возвращает на текущий момент к покупкам, но, собственно, здесь пока тоже сделку я не Пока в сделку я не входил по данной паре, может быть и зря, но тем не менее, то есть просто я ну, пропустил в данном случае этот момент, то есть находился не за компьютером, за отложенные ордера не поставил, но собственно вот сейчас бросаться на выходящий поезд уже не вижу смысла. То есть тут э, были у меня некоторые сомнения, опять же, как я уже сказал, по продолжительности данной коррекции, но тем не менее, посмотрим, как ситуация будет развиваться. То есть, тут сейчас есть попытки как раз начала восстановительного роста, также и по Новозеландцу. Собственно, мы обновили локальный максимум и сейчас продолжаем двигаться в восходящем тренде. Собственно, здесь будет ключевым показателем по обеим парам. Это то, если цена все-таки сегодня сможет обновить минимальное значение вторника, как по австралийцу, так и по Новозеландцу, и тогда, вероятно, еще одну волну снижения здесь мы можем увидеть. А золото делает попытки начало восходящего движения. Собственно, вчера мы попытались двигаться выше максимальной значения конца как раз 15 июня и делаем попытки закрепиться выше уровня 1733. Да, золото сейчас довольно-таки высоко, но, тем не менее, пока также общий Общий фонд здесь сохраняется предпосылки на коррекцию. Вот если говорить о золоте, то здесь более уверенно можно говорить о как раз восходящем движении, если сможем закрепиться выше максимальной значения вторника, а именно 1732. Тогда вот данное движение будет уже более вероятно. Пока все таки некоторый настрой именно на снижение здесь остается А индексы тоже пытаются восстановиться Собственно, подрастает и индекс DAX уже с утра И фьючерс на S&P 500 В том числе, собственно, вчера мы видели практически сразу же движение вверх, ну, собственно, понедельник да, вот закрылся данным позитивом, который пришел из США, и, безусловно, рынки тоже это отыгрывают, в том числе европейские. И сейчас вот цена подходит близко к максимуму, которые были сформированы вчера. То есть здесь, опять же, дополнительное подтверждение будет та ситуация, при которой цена... Обновить локальный максимум, и тогда мы тоже можем более уверенно говорить о том, что вероятность движения на 12900 на 12 здесь присутствует, но ну, именно по индексу DAX. А, тем не менее, если все-таки цена уйдет ниже меню, да, которые были собраны вчера, то еще одну волну снижения здесь мы можем рассматривать. Заходить контртрендовые не буду, буду лишь подбирать уже при следующем завершении данной, данной коррекции. Ну и то, то же самое мы видим по S&P. Вчера мы торговались, ну скажем так, настрой был довольно-таки смешанный, день открылся ростом, подросли практически на 3%, ну, вот по данному CFD-контракту, который мы здесь видим, а закрылись примерно плюс а, полтора и сейчас цена подбирается также к локальным максимуму, то есть фактически здесь сохраняется восходящий настрой да, восходящее движение, но а, пока э, то есть, здесь тоже нужно понаблюдать, то есть входить сейчас, то есть довольно-таки рискованно потому что стоп нужно убирать за минимум 15 а, июня а, соотношение риск прибыли здесь не такое хорошее поэтому в любом случае здесь я буду сейчас в сделку входить не буду буду смотреть как ситуация будет развиваться а, если уйдем ниже минимума вторника, то то, вероятно также еще одна волна коррекции здесь последует. И продолжает подрастать нефть уже после той коррекции, которая завершается на этой неделе. То есть вот коррекция, которая была соответственно на неделе предыдущей. Мы вчера смогли закрепиться выше максимальных значений понедельника, что также нас возвращает на текущий момент с точки зрения, по крайней мере, часового таймфрейма к восходящему тренду. И здесь движение также сохраняется восходящее. Но в целом, да, то есть в целом, если резюмировать как раз вот ту ситуацию, которая сейчас происходит на рынках. Мы с вами видим то, что на рынок практически каждый день есть позитивные вещи, да, которые вновь будоражат инвесторов и дают все предпосылки на то, чтобы как раз заходить вот непосредственно в рост и продолжать покупать акции. И, собственно, вот этот позитив на рынке, он есть. Безусловно, возникают некоторые моменты с точки зрения коронавируса, но, на мой взгляд, здесь уже мы более готовы к тому, чтобы справиться с этой ситуацией второй раз более эффективно. И я думаю, что все это уже тоже заложено в рынке. Ну, а на сегодня это все. Если вам понравился этот выпуск, не забудьте поставить лайк, ваши вопросы оставляйте в комментариях. Но мы с вами увидимся в пятницу и поговорим о том, как закрылась уже закрывается уже неделя и, собственно, что нас может ожидать на неделе следующей. Всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман, компания Admiral Markets. Увидимся в пятницу. Всем спасибо и до свидания.